Всем привет, дорогие друзья, с вами. Фрекс. Всем привет, друзья. И сегодня великие новости на 21 число. Браво. С нами сегодня Тэдди. Привет. Олег. Всем привет. И Лего... Ай. И замечев ничего не вижу. Ладно, на, пофиг. И это... Ну, на каналы... Юм... Да. Да. Уютно. Стоп, меня генды. сейчас вообще не слышно. Так, меня сейчас хорошо слышно. Я тут просто, пока вы там рассказываете. Короче, ну, вообще, это да? на канале Возвращение, а у меня это так. начало. Да. Это... Так, в чем? мы прикручиваем. 21 часа мы закрыли ОИДБ. Кто-то знает, такой сервер, конечно. Ну, да. Это ну, только не даже не я смысле. не знал, что это. Даже я не знаю, что это такое. Но я... Да, потому что Олег никогда не играл на серверах таких, наверное. Ну а вот, короче. Короче, вот... мы открываем АИД-Б заново, только Ура! это будет АИД-Б2, ой, АИД-Б2.0, как сказать? Да, да, да. это АИД-Б-Возрождение, а Так, кружу, давайте все еще... по порядку, во-первых, у нас в чате пишет бла-бла-бла-бла-бла, у нас ютубы. Да, Дальше, вот посмотрите, мой. какой новогодний барочка такой джентльмен новогодний. Это Ядел. Это Ядел. Мортист, Мортс, Феникса, Феникса, Так. Феникса, это ну, Спайк. Это у нас такой красивенький. Там Леончик. Леон. Ну, это Леон Леона, может, была, Леон может было, конечно. Да, Это Эль красивенький Эль Примо. А это Эль тоже Примо красивый. И... Это Булл и Джин. Дальше начнем с самых жестких кинов. Ну, на нее нет скинка. Так, смотрите, какой классный скин. Это очень много, ну, много изменений в этом скине. Следующая, Би, Биа. Биа тоже, Биа тоже тут много чего изменили. Тоже очень много изменили. Там изменили это, полосочки, олени. Дед правда? Дед, Бу, ой, Дед Бу, Бур. Мороз. Надо еще что Uh, так и моя, конечно, голова тут все такое классное, правда? Да, он нам не, он нам не сделал нас просто держали, но хотел хотя мне вот это, но моё, хотя вот Хотя вы могли себе. Дальше тут мой канал, канал Олега. Почему-то моя а маленькая, его большая. Кстати, я уже Потом свой это мне показывал. Пошли, пошли, покажи. Так наш, наш кабинет, так, Просто Кабинет мой, конечно. Да, конечно, ну, как только один, ну, один кабинет не хватает. Все такое, бла-бла-бла. Все да дело нет. лего. И тут наш один... подвал еще. Тут, а, тут один кабинет не хватает, ну пофиг. Тут газета разработки. И хватит там... деньги разбрасывать. Короче, да. Я да, да, ты шоу. Кумната Леги. Ой, офис. Кабинет. А, ну, а, у, а тесный, у меня тесный. кабинет не обустроен, я себе еще куда обустраивать я... Я... Костя, это что, за... Костя знаешь, это, это что значит? Это значит то, что я занимался картой, а не вашим... вашими тут кабинетами, Нет, это, я Кстати, Я даже не знала, что есть в втором Пойдемте. Это кабинет, склад у нас. Подождите, склад на втором этаже же? И склад на кабинет. первом, склад на первом. Подождите, а где кабинеты? А ну, а ты, Отойди ты. без кабинета. А, ему же говорили, то, что иди строй, но он не построит. Я построю ладно. скоро. Вот построишь. Назар, так, следующий кто на у нас будет? Это. Так, что мы к, еще из? К района? району, к, к новому. Дуэль, а, нет, дуэль. это Ах. в конце, дуэли. У нас пока что две карты, это пока, это пока что... Пишем, пишем, да. А, пишем дуэли, пишем кому вы мне, хотите играть, Да, давай отправляю Олегу. Олег и выбираю вторую карту. Там она очень красивая. Да. Эпик, она тоже такая. Гем 0 гем 0 гем 0 ГМ0. А погоди, мне тоже надо в 0 зайти. 0, game 0. Game 0. Вы посмотрите какой. Тут я сразу говорю, тут не, тут не будет у вас шарить как бы, нет, как шарить. Тут, тут вам у нас нет, есть паркур, там, только паркур там будет... ничего нет. нет. Вам тут не надо будет это, потому что тут а -а -а. очень жесткие луки. Ай, ай, ай. Да. Поэтому можете просто спрятаться. дал просто можете, почему, дал я... Ну, почему я делал этот кит и дал вам зелька, ну всяких это. За побеждение я еще не сделал награды, но там будут вам даваться кубочки. Который вы можете менять, конечно, сейчас пойду покажу. Гм-0. Ой, Гм-1. Э, вот так. Вот тут шахта. Тут все элементарно, тут все это а повторно. Сейчас я все протестирую. Та-та-та. Пошли! Так, где тут... а, портал вещи? Тихо. Ящики. Тут у нас уголь. Ну, мы же копаем уголь, и а, мы это все бронируем. Дальше я я не так, хотела так, дойти, но понял, что я туда. Гулдкоины и кубки. Вот тут за божественные слитки. Тут написано. Кубки за первое и за второе место по два кубка. Люди, скоро добавлю забрать... <coughs> 2, 15 кубков это три божественных слитков. И 16 минут ну, один рубин. Шар, это гир, гир, гир, и пока и что, время она будет пока э, что уровня. Да, это, кстати, реально. Будет 8 <как> уровней. И все, тут пока пустой. Дальше. Дальше. Так. Дальше. Кто же туда эндерсундук да, поставил? То лучше. Это я, это я так, следующий. Следующий это у нас открытие ящиков. Когда вы получите ящик, вот тут у нас есть там большой, я, большой я, ой, маленький, большой, мега там. и радужный. Это Вообще, там, нужно открытие ящиков. Три, а там четыре. ну ладно. Забежим это измерение. Но, оно, это. оно мне, не, вот это вот измерение мне не нравится, потому что... Из-за текстур а, Бедрока. он очень сильно из-за него очень сильно болят глаза. Это нормально, вот. Десять вот. Ну, ну, секунд вам и все и выйдите. Открыто. Что? Конечно, это опасно. Вам еще комнат. Это будет адский пюм, как сказать. Ну, я не знаю. А, да. Депутатские камни. Да, здесь будут камни, вот у, у нас новления, тут шоу, -дам? шоу, -дам. шоу -дам. карамельный, ну, можно будет это шоу на который тоже будет даваться кубки, и сам, нет, самое, еще покажу магазин, рынок, рынок? За шоп, магазин, а, За гулт-коина, вы можете купить гему, броню, и броню избравляться, и, ну, как сказать это, что это, ну, вы поняли, вот ещё шоколадный надо равен. добавить, все такое, да. да тут Следующий такое задумление... у нас тут головы. Да, Голуби вот головы это самое прикольное, головы это самые прикольные. Головы бравлеров, а, головы бравлеров, потом там идут головы других бравлеров, там других бравлеров. Да, ну, но уже... эффекты пока не работают, если взять шлели, она дает столько-то. Вот, ей надену, вот то... мне нравится морфин, голова Мортиса, поэтому... голова Рона, Рон, мне не очень нравится, вот. Потом банк, банк, еще есть банк. Вот тут можно обменять. Банк, тут обменять валюту, хотя это может делать на шахте, но все... Равно... Как вы делаете? А нет, это кристаллы на геме и Бла-Бла-Бла. Так, нет, это кристалл. Так, ну, да, вот Идем это... в новый район. Оу. Это новый район, который еще не достроен. В районе встречает... Да, еще не достроен. Биби. Пока да. что не достроен, назначает, конечно, подарочки тут не достроены. А, еще тут мистер Пини достроенный. Да. Также нас... вас вы сделали, мне кажется. Так, мистер Пик еще, P, еще будет доделаться. Так, тут B. Сейчас я покажу, что у нас, что у этих быстренько внутри. Би еще не обустроена. Uh, uh, это кто это? Uh, о, вот так красивее. А все, больше половины всех домов так, обустраивал это этот. Пи. Дома обустраивал. И, конечно эти. же новый Бравлер. Шурп. Называется Хорп. Хорб. Это, это Бравлера нету Бравок. Он миллиардер, бла-бла-бла. Умбок, -бла -бла. наоборот. Он не лидер, но у него есть тайный проход. В котором да. содержится Я Рубин не и его оружие. Он это может быть рубин. Зарубины и адский один камень, который да, еще а не сделан. А мы сделаем. покажем, типа, где можно купить пушки, еще одни пушки, там, какой-то какой магазин. Пушки, да, мы... А, еще нычки покажу. Да, так. Шот. Смотрю. так, ага. Есть а -а -а. вы хочется найти нычку... Я чисто, чтобы вот, вот она... А промокоды будут? м mm -hmm. Действительно. Ну, ещё сразу. Ещё будет а -а -а. обновление, сервер не готов, мы её просто начнём. Так, а... Смотрите, вот его оружие. Показываю один раз спавнит сразу четыре штуки и бах, это да, а что очень мы... дико. Так, покажем. Ну я убрал. покажем, где кольт. Так, спеши, покажи, смотрите, кольта. за моей головой, ну если пройти по факелам, здесь будет кольт. Когда вы нажмете, там будет э, купить ак 47. Как а проверить парни. деньги? Пишите МОНЕЙ. money. money. Или баллу. Вот как, вот как она миллион. стреляет. Вот как она стреляет, показываю. Да, но ее пофиксят. Точнее, я пофиксиру урон. Потому что она очень дикая, и урон большой. Так, ну все. Ну, в принципе, да, все. Вот такой вот. Пока а... что мы все показали, но это. Ой, тут еще елочка да, И ещё первая один... арена, это, конечно, ну, да, все Так, IP, ну, IP, IP, сер... IP сервера в описании. Вот. Также у нас 7, еще 7. будет бравлер но это еще долго будет. Нет, бравлер дня это тут еще. был бол, тут вообще был бол, но, да, его но его нету. Я его как бы снес. Вот, ну все. Вот. И тут еще надо какую-нибудь мини карту, мини-игру. Да, здесь делать. мы, мы вот. еще будем делать мини-игру, будем тут работать. Вот сколько тут как бы разработчиков. Может, будет мини -игра, вот, шахта, с, будет а, мини-игра. Ссылки, да, разраб... ссылки на всех разработчиков в описании. На Тедди, на Лего, на Лего, я не на, на, да. кон, на группу ВКонтакте, которую я тоже да. вернул, возобновил. И наши Дискорды можно найти тоже где. А да, тут это... наши Дискорды. Наш Дискорд а там под... Так, что за... Ну-ка, не ломать снег там, да? мне лень было переделать. Кстати, вот ник, ТикТок леги вот, это ТикТок леги вот. Там, ты ну, он канал почему-то мне не говорит свой, но да, ладно. я могу, я тебя потом скидываю. Да. Это кринж. Не кринж. Кажется, вот, пишем вот так, вот так, и вы попадаете в Брау. А что написать? Мы-то не знаем, что написать. Да, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно сделал. А, Ты думал, ну все, пока что все показал, это еще не все, потому что нам еще надо будет делать шоколадный биом, потом а, какой-нибудь еще биом. Делать, много да. биомов и много оружий. Да, так что, кстати, что вы понимали, сигнал. посмотрите. Да, вчера, У и просто все заполнено. Мы заходить мы... только можно будет с 21 числа. Ну, тогда и... Строго с 21. Ну, тогда и серия в... как будет. Уже тогда, да, с да, поэтому мы, я сейчас ее выставлю и поставлю в премьеру на 21 число. Я, в принципе, тогда так же сделаю. И напишу сик скрытно или как-нибудь еще. Поэтому все вот так. Да, все да, на этом Скачайте, если вам скачайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, да, подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал. На, наши а, на все наши каналы. Да. На тиктоке, на ютубе. И, и, и, и Олег Ютуб. Показываю еще раз кан э ну, мой канал, вот она, Лека, Тедди, потом в описании оставлю. И тикток Леди. Вот, Надо бы э зайти вот, туда. Да, тоже, принципе, Там он... пиарщик, а? Вы посмотрите на него. Леди Булк, 655. Вот, все. Всем удачи, всем пока.